Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Меня зовут Петр Ившин, это мой небольшой курс лекций по поводу игры в разных жанрах музыки, импровизационной музыки, джазовой музыки. И третья лекция наша посвящена, также же, как и вторая, балладным фактурам, но немножко другого толка. Если во второй лекции мы рассмотрели джазовую балладу и джаз-вальс, то сегодня мы рассмотрим такие стили, как басанова и также баллада как бы такая, ну скажем так, в стиле фанк, но это не совсем фанк, конечно, это такая баллада на 8/8 на 16/16, если можно ее так назвать. такой стиль тоже достаточно распространенный, особенно в европейском джазе. И для того, чтобы продемонстрировать Басанову, мы сыграем джазовый стандарт, который называется "How Insensitive". И сейчас мы начнем, и потом я, как всегда, Традиционно скажу несколько слов по поводу игры в этом стиле музыки. Спасибо. Что важно сказать про этот стиль? Ну, э, сначала, конечно, э, первое впечатление, которое чаще всего создается, что здесь действительно играть, по большому счету, с точки зрения барабанов нечего. Да? То есть, э, и кажется, что, в принципе, басанову э, играть достаточно просто. Но есть определенные особенности, которые, в, чем, в которых есть сложность. Значит, Во-первых, э, одна из особенностей, и то, что я часто замечал у некоторых барабанщиков, э, например, в какой-то момент барабанщикам начинает скучно играть рисунок Басановы, они начинают добавлять какие-то другие длительности, 16 переходить на разные тарелки, томы. И таким образом как бы фактура начинает насыщаться, и характер Басановы, в которой как бы совершенно иной, он просто исчезает. И Басанова уже перестает быть Басановой, превращается во что-то другое. Вот. И сложность басановы именно в том, чтобы сохранить вот этот стиль до конца. Да, с точки зрения приемов я не рекомендую переходить на малый барабан, например. Да, я не, не, не рекомендую играть какие-то более мелкие длительности в басанове. Да. То есть, в принципе, той фактуры, которую я продемонстрировал, даже может быть достаточно. Да. Можно делать какое-то небольшое разнообразие. Вот, но я хочу просто сказать, что в басанове самое главное понимать вообще, для чего эта музыка была Придумана. Она была придумана для, для, для релаксации, для романтики, для каких-то вот таких вот моментов в жизни, может быть, каких-то даже медитаций, когда ты находишься на морском побережье и наблюдаешь, допустим, за закатом или за рассветом. Да? И поэтому, вот если мы будем опираться на это внутреннее состояние в тот момент, когда мы играем Басанову и концентрироваться свое внимание именно на этом, то это даст возможность значительно проще понять принцип басановы э и сделать ее не скучным для своего собственного исполнения. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать по поводу этого замечательного жанра музыки. Переходим к следующему произведению, э э которое продемонстрирует нам игру тоже баллады, но как я сказал уже, на 8 восьмых или 16-16, если быть более точным. И для того, чтобы продемонстрировать этот жанр музыки, мы сыграем пьесу замечательного, гениального музыканта, француза итальянского происхождения Мишеля Петруччани, который называется "Гатито". Вот, как вы видите, я здесь играл э, рисунок, э, скажем так, э, которого можно, в принципе, назвать фанковым, вот, но это не совсем фанк в чистом виде, потому что это все-таки джазовая пьеса, и э, какие принципы я использую в такой музыке чаще всего. Да? Ну, во-первых, э, э, здесь самое важное понимать, то, что внутри соло э, пианиста нам обязательно нужно сделать кульминацию, вот, потому что... Это как бы основной принцип, то есть мы как бы должны начать соло с очень негромкого аккомпанемента, и постепенно постепенно мы должны сделать подъем как бы, как бы разными средствами, которые нам доступны для того, чтобы достигнуть кульминации, и потом, как всегда, по законам музыки сделать спад. Также я очень люблю сделать очень такой важный момент, это обозначить начало соло, то есть чтобы начало соло было очень точным, и если, например, в начале темы я играю по хай хету потом перехожу в, тар в тарелку, то для того, чтобы сделать лучший разгон на соло, для того, чтобы сделать его более ярким, надо начать аккомпанемент с более тихой фактурой. И для этого я опять начинаю играть более сухо, то есть я опять-таки перехожу на хай хет и внимательно слушая солиста, постепенно по ступенечкам поднимаюсь за его идеями, за его мыслями. И очень важно здесь просто очень внимательно слушать, не забывать про контроль времени. Вот. И также не особо увлекаться какими-то дублями очень быстрыми, потому что это все-таки романтичная пьеса, и не надо из. Для меня как бы, характер это самое важное, потому что если мы... мы можем сыграть все что угодно, но самое главное это остаться в характере пьесы, и чтобы его не нарушить. И поскольку как бы, характер этой музыки достаточно романтичный, я предпочитаю остаться в нем. Ну вот, собственно, и главное.. И да, еще очень важный момент для барабанщиков, играющих в основном рок-музыку или фанк-музыку, если вам вдруг придется играть такое, я не рекомендую все время играть вторую четвертую долю в малый барабан. Да? То есть вы можете делать какие-то заполнения, отходить немножко от этого, потом опять возвращаться, но здесь как бы нету таких задач, допустим, как в музыке, более битовый, более танцевальные, или, допустим, рок-музыки, вторая, четвертая, где должна приходить всегда малый барабан, прям точно-точно. Да? Это все-таки джазовая музыка, стилизованная под скажем так, под фанк или по что-то еще, и про это нельзя забывать, когда мы играем подобного рода пьесы. Спасибо вам большое, это была третья лекция, благодарю вас за внимание, надеюсь, что вам это будет чем-то полезно. Всего доброго и желаю вам всего самого хорошего.